Привет, мои дорогие! С вами снова Юрий Пузыревский. И в этом коротком видео я хочу поговорить немножко о целях и как формулировать цели. И я хочу поговорить в этом видео об одной маленькой частице, которая очень сильно влияет на достижение нами желаемых целей. Это частица «не», это частица отрицания, частица, которая на самом деле при неумелом использовании портит нам вообще весь движ в плане достижения цели. Что я хочу этим сказать? Вы знаете уже, что лучше частицу не не употреблять при формулировании цели. Но все равно почему-то используйте эту частицу. И вся проблема заключается в чем? Вся проблема, друзья, заключается в том, что наше подсознание и наше сознание не имеет отрицательных репрезентаций. Ну давайте по-простому скажу, у нас нету отрицательных картинок внутри нас. Сейчас я вам это докажу. Сейчас я буду вас просить сознательно не думать про яблоко. Не думайте ни про какое яблоко, ни про желтое, ни про зеленое, ни про красное, ни про какое-либо другое яблоко. И сейчас, пока я вас прошу не думать ни о каком яблоке, мне кажется, что вы даже себя не можете не представлять не думающим о каком-то яблоке. Что сейчас происходило? Если вы сейчас будете честными со мной и сами с собой, кстати, напишите в комментариях, представляли ли вы яблоко, когда я просил вас не думать о яблоке. Скорее всего, да. Я здесь не исключение. Это такая ловушка нашей лингвистики и ловушка нашего сознания. У нашего э, сознания нету отрицательных репрезентаций. По простому, у нас нету отрицательных картинок. Когда мы говорим "Я хочу не курить", мы представляем сигарету. Когда мы говорим "Я хочу не есть сладкого", мы представляем сладости. Когда мы говорим "Я хочу не нервничать", мы представляем себя нервничающим. Что это значит? Это значит, что на самом деле частица «не» она не помогает нам достигать цели. Ведь как мы достигаем цели? Мы каким-то образом либо создаем какой-то образ желаемого, либо мы его вспоминаем, да? либо, либо создаем, либо вспоминаем. Либо мы представляем какую-то картинку, либо мы ее конструируем, да? либо мы ее создаем. И когда мы говорим, я хочу не нервничать, что мы делаем? Мы вспоминаем себя не, нервничающего, и э, для нашего бессознательного это уже прямой сигнал. То есть, когда мы что-то представили, визуализировали, для нашего бессознательного это уже сигнал, что... О, вот эта картинка это то, чего я хочу, пора уже к этому идти. И так вот, когда мы устроим, э, формулируем свои цели из отрицания, мы по итогу приходим к нежелательному результату. Когда мы говорим, я хочу не пить, я хочу не нервничать, я хочу не есть сладкого, мы по итогу, по большому счету бессознательно себя программируем на то, чтобы приходить к нежелательному результату. И это есть проблема. Есть хорошая новость в, этом, в этой всей истории. Хорошая новость, что в русском языке практически любое словосочетание и выражение, с частицей не можно переформулировать и создать себе позитивный образ ну например я хочу перестать нервничать или я не хочу нервничать можно сказать я хочу быть спокойным или другая история я хочу не есть сладкого можно сказать я хочу есть здоровую полезную пищу и так далее и тому подобное то есть таких переформулировок вы можете делать массу дорогие друзья с частицей не есть еще один класс фокус, которым я с вами с радостью поделюсь, и я его использую сам постоянно. Его можно частицу НЕ можно использовать себе во благо. Каким образом? Мы уже знаем, что мы не, наше сознание и бессознательно пропускает частицу НЕ. У нас как бы нас для нас как будто бы ее не существует. И, допустим, перед вами стоит какая-то сложная задача. Вот перед вами стоит какой-то сложный проект, и вы можете подходя к этому проекту сказать: О! Блин, это будет сложно сделать, да? И когда мы говорим, это будет сложно сделать, мы как бы себе программируем на сложности, да? А с другой стороны, можно, используя то, что наше бессознательное не слышит частицу «не» сказать. «Это будет сделать нелегко». Понимаете разницу? Частицу не э, отфильтровывается и остается слово «легко». И тогда на самом деле я просто делюсь лайфхаком. Когда передо мной стоит большой проект, я не говорю, что это будет сложно, я говорю, это будет нелегко. И тогда частица не опускается и действительно э, результаты приходят с хорошей такой полезной э, легкостью. Дорогие друзья, я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Я рекомендую вам обязательно подписаться на мой YouTube-канал. Далее я обязательно вам рекомендую написать комментарий по поводу того, что вы думаете о моих словах, сказанных в этом видео. Это для меня очень важно. Включайте интерактив, дорогие друзья. Я хочу развивать это все движение. И поверьте мне, благодаря вашим комментариям у меня рождаются новые темы для видео. Я начинаю генерировать новые идеи и использовать, как использовать НЛП вот в простых, в простых жизненных ситуациях. Поэтому обязательно комментируйте, обязательно подписывайтесь, делитесь этими видео со своими друзьями. Я хочу, чтобы более осознанных людей становилось все больше. И надеюсь, мои видео помогают достигать этого результата. Ну а на этом у меня сегодня все. Большое спасибо за просмотр этого видео. Спасибо, что вы потратили свое драгоценное время на то, чтобы слушать мой голос и смотреть мое изображение. До скорых встреч Пока-пока.